Всем привет! В этом видео я расскажу, как в SolidWorks создать модель вот такой кружки. Данная модель является результатом гибридного моделирования. То есть здесь использованы как инструменты твердотельного моделирования, так и поверхностного. Данная модель является многотельной и состоит из двух тел. Это основание и вставка. Я уже создал новый документ детали. И теперь мне необходимо создать справочную геометрию перед построением первого элемента. Выделяю плоскость сверху и создаю новую плоскость. Она будет отстоять примерно на 85 мм. Пока скрываю ее и на плоскости сверху рисую новый эскиз. Это будет окружность. Диаметром 70 миллиметров. Теперь выделяю плоскость из справочной геометрии. Ту плоскость, которую мы только что создали. И теперь рисую схи с Это будет эллипс. Здесь мы поставим размер 46 мм, а здесь мы поставим размер вертикальной оси, ну, например, 35 мм, даже 36 мм. Выходим из эскиза. И теперь нам необходимо создать первый элемент. Это бабушка по сечению. Первый эскиз, эскиз 2 у нас уже выбрался. Выбираем нижний эскиз, окружность. И вот у нас создается первый элемент, бабушка по сечению. Щелкаем ОК и завершаем создание первого элемента. Теперь я скрою плоскость 1, она нам пока не нужна. И создам еще одну плоскость из справочной геометрии относительно базовой плоскости справа на расстояние 30 миллиметров дальше применю инструмент под названием оболочка здесь я введу 5 миллиметров давайте введем 3 миллиметра выберем первую грань и здесь выберем нижнюю грань введем ну скажем 7 миллиметров После чего у нас этот элемент применился. И у нас первая бабушка по сечениям стала вот таким вот импровизированным стаканом. И уже очертания будущей кружки вырисовываются потихонечку. Пока что мы применили только элементы твердотельного моделирования. Теперь нам необходимо применить элементы поверхностного моделирования. Переходим в поверхности и выбираем эквистанты поверхности выбираем внешнюю поверхность и здесь ставим расстояние в 3 мм теперь в нашем дереве построения появились новые папки это твердые тела и тела поверхности то есть наша деталь кружка стала многотельной теперь нам необходимо сделать на вновь Созданной поверхности красивый вырез. Для этого мы выбираем плоскость спереди и рисуем новый эскиз. Для эскиза мы возьмем сплайн. Рисуем какой-нибудь такой вот изящный сплайн. Выходим из редактирования эскиза. И выбираем инструмент отсечь поверхность. Так как сплайн у нас уже выбран, система предлагает нам либо сохранить выбранное, либо удалить выбранные. Я выбираю «удалить выбранное» и щелкаю на верхней части нашей поверхности. Щелкаем «Оки». Okay. И теперь у нас получается одно твердое тело и вот такая вот обрезанная поверхность. После того, как мы отсекли лишнее от созданной поверхности... Нужно придать ей толщину. Выбираем инструмент придать толщину. Выбираем то, чему нужно придать эту толщину. И выбираем значение этой толщины. 2,9. После чего мы можем выбрать Толщина у нас будет вовнутрь, либо посередине, либо наружу. Я выбираю вовнутрь. Щелкаю «кей». После того, как мы применили данный инструмент, у нас папка с поверхностями пропала и теперь у нас появилось два твердых тела. Это первоначально созданный такой стакан по сечениям и тело под названием придать толщину, то что осталось после поверхности. Теперь для придания более эстетичного вида нашей заготовки, нашей чашки, можем сделать скругление. Выбираем скругление, здесь выбираем радиус, ну, например, 1 мм и ставим скругление вот на эти вот кромки. Здесь. Дальше выбираем еще раз команду скругление и ставим скругление, ну, например, на 0,5 мм. Дальше можно 2 больше 0,8 поставить. Теперь выбираем скругление. Там, где у нас находится дно чашки, например, 4 мм. И выбираем скругление внешней кромки донышка. Также здесь можем поставить, например, 0,9 мм. Все эти значения скругления мы можем в любой момент поменять так, что это не критично. Теперь можем нарисовать ручку. На плоскости спереди рисуем новый эскиз. Он тоже будет состоять из сплайна. Допустим, как-то так. И теперь нам необходимо соединить крайние точки сплайна. И поставить их на расстояние 30 миллиметров от центральной оси, или от плоскости справа, от базовой плоскости самой кружки. Теперь на плоскости 2, которую мы создали, рисуем новый эскиз. Эскиз у нас будет стоять с прорези. Здесь мы ставим вид справа, чтобы было удобнее проектировать. Здесь расстояние, ну, например, 65 мм, даже можно наверное, 70 мм сделать. Ширина здесь будет, ну, давайте миллиметров 10 сделаем. И радиус, ну, 4 мм, думаю, вполне достаточно. Добавляем севую линию и сливаем две точки чтобы эскиз стал у нас полностью определенным. Теперь переходим к редактированию сплайна. И здесь ставим от исходной точки 70 мм. И здесь ну, давайте поставим, скажем, 13 мм. Если не устраивает кривизна, можно отредактировать положение этих точек, либо добавить еще новые. После того, как мы нарисовали два эскиза, идем бабушка основания по траектории. Выбираем профиль и выбираем путь по которому этот профиль нужно выдавить здесь в параметрах снимаем объединить результаты и данный элемент у нас становится третьим твердым телом в нашей крошке теперь нам необходимо удалить и торчащие области от Ручки, которые заходят внутрь объема кружки. Для этого мы используем инструмент под названием «Пересечение». Здесь мы можем выбрать поверхности, справочную геометрию и твердые тела. Выбираем поверхность подстаканника. И выбираем твердое тело, это ручку. Дальше жмем на кнопку «Пересечь». У нас получается 6 объектов. Затем ставим параметр удалить поверхности. И выбираем те области, которые нам необходимо удалить. Необходимо удалить эту область. Следующую нижнюю область. Ручку необходимо оставить. Это тоже необходимо оставить. И области, там, где пересекается сам подстаканник и ручка, нам тоже необходимо оставить. Щелкаем ОК. В дереве построения у нас в папке «Твердые тела» осталось всего лишь два тела. Это вот такой импровизированный стакан. И условно пусть это будет подстаканник. Линия разъема стакана с подстаканником как-то выглядит не очень корректно. Давайте ее отредактируем. Это сделать очень легко даже на этом этапе. Здесь мы сделаем чуть пониже. Ну, здесь можно на свой вкус... То есть как кому нравится, можно добавить там еще какие-то дополнительные точки, чтобы там эта линия была более изящная. Выходим из редактирования эскиза и все те, э, все те элементы, которые мы выполнили, они также э, выполнятся. Но вот здесь у нас э, оказался подстаканник чуть ниже уровня ручки. Но я, наверное, просто увеличу сейчас расстояние до 90 мм. Обновлю модель. У нас стакан чуть вытянется. И опять же отредактирую этот сплайн. Подниму его чуть выше. Допустим, вот так вот. Также здесь просто опущу эти две крайние точки. Также опущу чуть среднюю точку. Допустим, вот так. Ну вот уже гораздо лучше. Теперь необходимо добавить Скругление на пересечение ручки и подстаканника. ну Допустим, пусть это будет 3 миллиметра Здесь и вот здесь. Щелтаем окей. Эту плоскость я скрою. Она уже не нужна. Проверим с помощью а, разреза. То, что у нас есть зазор на э, вставку двух элементов друг друга. То есть здесь одна десятая миллиметра. Применю материал. Пусть это будет, по-моему, обе части будут из пластика. И теперь остается только э, добавить цвета. Ну, пусть стакан у нас будет синим, а подстаканник пусть будет красным. Ну вот, собственно говоря, и все. Кружка готова. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!